дорогие друзья, с вами я, Это я, Это я! Не я! Что ты вообще ляпнула Ставьте кровать и установите возрождение. На базе. Точка Возрождения установлена. Если вы умрете, то все. Будьте бомблями. Славки, Гарена, ты как тут оказался? Что за фигня? Что происходит? Почему игра перезапустилась? Раз, а почему со мной Гарена 2? Потому что тут по двое команды я один, получил. Ну ладно, все честно. А почему у нас три кровати? Ну ладно. Ну все, ломай камень, Акрас. Уберите, пожалуйста, одну кровать. Надо сломать. Уберите а те кровати, могут. которые не кровати. Вот, так, так, а, так. так а стойте, а стойте, стойте. Честно, я один вас. Редбет. Клер, Just... Cl Clare... собака, я. Ред, Red... Red... Red... нижнее подчеркивание. Оставьте только одну кровать и поставьте на ней возвратие. Стойте, я гений, я уже забыл, как пишется. К все, я забрал Косина кровать надо. у пяти игроков, все. На да нафига кирку мне? Копи на, к... Ж... Копи на каменную. Нам no. железная стоит? Я не знаю, надо посмотреть. Кирка бога Кукурская здесь кирка есть, каменная. кирка бога. Но Это логично кирка. копить сразу просто на алмазную кирку. Просто. Скинь весь боложник, Алмазная. сколько тебе есть? с Полика... 64 камня. Нет, не логично бы надо сперва железную чтобы копать хотя бы изумруды ну я буду короче гарина купить себе железную я буду купить на алмазную сразу а как ты будешь копить на алмазную если ты из ломать не сможешь так а алмазный кирка простая алмазный кирка стоит 64 этого стак, ага. стак камни а. а это уже там дальше идет кирка бога дальше железная а я даже не увидел Нифига так Разгон, разгон надо, звуки надо звуки сделать по громче. <смех> ну, так. Мне не в мысли сходим. А Противен не... со мной копается. Это ты наверное. Мне это не нравится. Мне я не слышу, пока кто-то копается. А, да. а вы Ники я видим вообще? А Нет. Я вашего не вижу. Мне не нравится а то, то что, что мы здесь играем командами. Шесть человек можно было сделать 6 отдельных команд я кстати почти накопил на, на алмазную так все у меня алмазный кирка. Да. мне еще нужно 3 ломать все так так горел я уже покупаю себе алмазку? первый первый кто ä, купил себе алмазную кирку это я второй я нет, Гарена, звуки а. себе сделаешь на большие, потому что если Константин сюда проберется, я тебя потом порву. И не копай туннелями. Никогда не копай туннелями. Нас сразу. Копай вот так, чтобы было полностью видно и застраивай, старайся застраивать ямы вот эти вот. потому что из них может тут собака, какая-то крыса выбежать? Сой! Мне показалось все, что ты слышал. Мне это просто показалось. Так, все. Олег, есть камень? Есть, 50, есть. Держи, купи себе кирку. Старайся накапливать себя уже на снаряжение. На броню и так далее. Я так один, кстати. стоит. Так. Сколько стоит броня? 32 булыжника, да? Так. Чай, я луку погромче сделал, мне только -то, тихо. Как да. мало изумрудов. Согласен. Не а. знаю, я только четыре выкопал. Все у меня есть, меч пойдешь, светусы а на щас. А. Да мы а. как-то не стараемся куда-то идти. Покатаю, Обычно не это не не ты покатая, на всех а управлял, идешь, а вы не тебе никогда не, не, не идем. По крайней а. мере я. Папа без дела. Ты мы так-то не копай туннелями. Так, я там не копал. Да ты тут Но начал лишь, уже накапывать туннели. Накапается. Старайся, не, чтобы да. было все вот так вот, потому что из какого-то вот такого вот туннеля мы не заметим, кто-то припрется. Я кажется сейчас уже кто-то прибьет. Тихо. Покажу. Стой. Нет, никто не идет. Тихо, да. Положи А, штепсель. Ну как, чтобы купить Ладно. нагрудник. Не знаю, нам надо застроить кровать. Я, короче. А, я пока застрою камни. Самое лучшее. Ты себе дресс-код сделал, да? Я? я взял, да. да. Гарина тоже. Гарина себе броню сделал, даже мне не сказал ничего. Не копай у а. то Да я не копаю, конечно. Ну, но я не сильная. сильная. То... Да, не, я вот так сейчас а. сделаю. Вот, да, И вот а. я тебя вот так. А. Это типа... Мы сдохнем, все Нет, мы возродимся, пока кровать нашу не сосли. А, тут ресурсы... Не сохраняются, ресурсы не сохраняются. У нас здание просто вчера родился, он не знает, как кровать под другому коробку. И Горена, видимо, я тоже. тоже в шоке. Так, кто-то рядом со мной копается. Может, это ты рядом я с кем-то копаешься? Я прям... Нет, рядом со мной кто-то. 26 изумрудов, шоу. Грин, так, застраивай мне... эти дырки. А я тебе дайте изумруда. Да-да-да-да-давай-давай-давай. Так. Нужен... Я... А, мне нужен... Сколько мне там надо для... Для кое-чего? Для кое-чего а, мне нужно... А, 64, мне а, нужно 64. Лука, мне зажигалку покупать? А -а -а. Зачем? Ну, так, Нифига, вот. ты уже бронь купил. Да. Так а, будет надёжно и безопасней. Но мне нужно 64, Гарена. 64. 64. Ты, так, У меня сейчас 43. Бронь... Ш я купили себе броню. кирку бога. Ну Стой, Гарена. Не слышалось что кто-то подобрал. Я тут то тут прям рядом со мной копается. Я меня все свистит. Стой, сейчас. Меня сейчас раздражает, кто-то такой умный. Олег, может тебе железку купить? Олег. Да нет. Я коплю сразу на алмазную. Ну, это так же не очень безопасно. Ну, смотри, я сейчас покупаю уже с собой себе второй. Грена, сколько у тебя изумрудов? Шесть. дай дай дай, давай давай давай давай Так. А, Насыпь меня алмазами. А я не могу. Значит, у меня броня алмазная. У меня тоже. А... У меня фу. А, у меня не фу, ну ладно. Иду. А... Так так так, так, так, так, так, так. сколько у тебя изумрудов? 28. У тебя. У меня Страшно. Гарина, стоп. Это, попрошу меня сейчас он. не убивать, я отойду. А, ладно. Вдруг вот. вы меня найдете. Хорошо. Нет, нет никак. У тебя? Понялась. Сколько у из меня изумрудов, Гарина? Скин, да, скинь, скинь, скинь, скинь, я вас, дай может, дай почти нет, хватит. Дай, мне нужно... Да. Мне нужно... Два изумруда. Стой! Мне нужно чуть-чуть изумрудов осталось. А вот Олег говорит, что я тут. Э Видите? Так, мне осталось чуть-чуть изумрудов. Мне осталось два изумруда. На. А ты чё на. на 48 так, что там? Так, хорош, Гарена, хорош. А? Я могу или купить, или кирку Бога. Давай а лучше куплю кир... кирку а, Бога. А, ты... От ней будет больше это... позже. Подайте что масы? Ну, Ой, щас. изумруды У меня изумруда у меня номер. Теперь у меня эффективность, и я, я буду ломать пока... намного быстрее. Тоже... Так, еще И Из с одного изумруда мне будет падать много. Ладно. Так, кирка бога. Ну это не совсем бога. не надо преувеличивать. Видали кирки посильнее. Ну, кирка, кажется, кирка 3 на 3 Мне кажется, кирка три на три была побольше. Можно потом Ю -ю. переделать немного этот карту. Так, у меня 43 изумрудов. Теперь нужно на меньше скопить. Да. Ой, 43, 23. <связать> Бывает. У меня уже 2 стака вложены. У меня сейчас тоже будет 2 стака. Это я уже смогу себе практически фул... Фул... Это... А, уже могу себе фул маску спасибо, покупать. Стой, я сломаю изумруды, у меня удача. У меня удача означает, что означает? Больше, больше преимущества. А? Так, что рисовать. у меня вообще? Да, Какая вода? Ты обязательно базаре. держи Ой. бархатные тяги. И а так, можно копать, наверное, уже на один слой ниже. Если мы не хотим на, ни на кого нарваться, ломай на... Ну, короче, на низ не сунуть так более окупится, мне кажется. Я как будто прекратила. Да, кстати. Uh, but in but in yoga. Yoga. месте. Бабки. Так, бабки. минуту да. музыки надо прекратить. Костя надолго? Мне кажется, он или не отошел, или он реально или отошел. Он Его кто-то позвал, не знаешь, не я тоже могу. Я тоже могу. Мы не слышим, кто что я ну что у него Подавление его на Подавление? Новомодка? Да Это такая вид моды новая Блин, как-то изумрудов очень мало Мне нужно сорок Посмотри, сколько там меч зачарованные алмазный стоит за изумрудов Мне хоть и удачу? У меня тоже 40? удача, но у меня очень мало. У меня всего же двенадцать. У меня 17. У меня как будто это антиудача. Сколько ряда? у тебя этих? Из эмеральдов. эмеральдов. О, Давай, эмеральды. Да. А? Я не помню Даня, на тебе. Так, блин, реально. Меня не убил, никто не а, нашел. Не, мы, мы толком-то то еще... Горин. А а горешек, горит. Горитов все лапортит. А горящий... Сейчас большой отрыв идет. Ну, знаешь, у нас тут практически кроме луки, по ВП никто не умеет туда Да и то я уже не умею. Я, вот я Так, мне нужно еще чуть-чуть. 53, 53, 53. Уже... Ну плюс у вас есть. Бонус у вас двое. У вас один. Ну смотри. А, да, я один. У ну, нас тут нельзя было поделить. Да, я думал, тут просто будет 5 команд. Будет просто... А... Думал, Мы были один. сначала по одному, а потом нас переместило всех вместе. Я, что... я думал, все по одному боже, я, я тоже думал. Не написано это то, что очень очень по весело. двое читеры. Гарина, повторяю, здорово. Не написано. было то, что там по двое. Гарена, сколько у тебя изумрудов? Четыре. Дай сюда, и все четыре. Мне надо один изумруд. Да, да, один изумруд, не хватает одного. Давай сюда. У меня есть. Давай. Так, всё. Гарена... Что ты там всё Да, нужно кочку купить. А, нет, -а ещё -а. не а хватает. Ну-ка, предлагай обе. А -а -а. Так, в целом... Да. Есть дерево. А -а -а. Как думаешь? Ну, знаю, она дорога улья. Кто-то рядом копает. Подожди, Игорьена. А, нет, я ничего опа, не знаю. Опа, опа, кто-то. кто, -то... кто -то прям копал. Опа, остановился, остановился. Так, это не мы, это не мы. Это не... Боже, не мы все не копали. Мечбок. Кто это там, Лука? Да, они остановились копаться. Наверное, потому что мы сейчас с не копались, стояли прислушивались. Нет, мы сейчас, мы они плюс замолчали. Да, они замолчали. Мы, типа, и остановились копать, это был типа, Даня. Мы, типа, и вот, мы еще до того, вот, ты как сказал, кто-то копается. Мы, такие, оп. мы вообще не копались. Да, мы не копались. Гарена, это, копай, чтобы не было вот таких вот ям. Старайся их застраивать. Если изумруд там типа будет, то старайся их застревать. Так. Ха? что Грена, держи, это? выдержи я, что -то... я тебе броню куплю, а в а Вот я там куплю, она там лет. да Так. <съя> Сзади. А. А, О, спасибо. А, у меня был. Ну и ладно. А я же, кстати себе хочу купить. О, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Ну короче. Я прям на краю. Олег! Подожди. Что? А. Тихо! Тут кто-то сопрос есть, я его... А. Иди защищай там. От меня обороняйтесь? Нет, мы просто слышали, как сейчас кто-то ходит. На... Ты сказал, где ты? О, я. Ты где? А, ты на краю или на середине? Я на... не скажу. Че фигел? Он... А, он... он... это Костя. А, будь на обороне. Я отойду. А, ага. А, мы так поверим. А, да изомбруда, изомбруда есть? Сколько, сколько, скажешь что шестнадцать против. Да, а нужно еще. А, ну, сейчас то просто... а, а он а не он сможет не с нами будет. играть. Да, Добавьте Че его костя. А, а я не смогу будет. его добавить. А, А я сейчас его спектатуру. Леди а плей. Да, смотри. Только ты если ты хотя бы малейшую подсказку, дашь я тебе. Он так, а, он... выиграть, вот это, да. не мы сейчас снимаем, ну ладно. Не... Гарена, старайся не... раскапывать, что... И будь прислушивайся, Лука. Костя еще тот жук, он 100% не отошел никуда. Лука, а мне на меч Вога хватает, надо. Да, блин, подсказку нельзя давать, блин. Нет, нельзя. Да, да, нельзя, же... даже нам. А ты взял... подсказку? Чего? Ну, да. Я не слушал. Приятного. А приятно. я чай пью. А, люди, я что ж сокращаю? Я включу Костя, Костя, Костя в один команде? А -а -а. Да, он один да. команде один. Кого? Костя, а можно как-то, не знаешь, стэди? К тебе добавить что нет ко мне нельзя отойти не я посмотрю поделаю так ну, этот варина а... а? Лук. а. ну понял дальше сейчас... я тут не копал ну еще просто накопать немножечко ага, -то -то вот попал. держи тебе еще вас... да я раз а -а -а. давай состроимся они пропадут, да? Ой, здравствуйте. Ладно, я не буду вас. Давайте перемирие, перемирие. Ага. Зачем нам перемирие? Он обанит от людей, лучше его убить. Не будь чиновня. Да ладно, я ухожу отсюда реально все. Закрываете, я тут сам проход даже закрою. Лука, только посмейте со мной. Вы когда отойдете, вы когда отойдете, он этот. Шарах. Неправда, не верьте, Легу. Это будет нечестный кусок. Шуликов. Шуликов. Давай, давай, Шулик давай, давай. Дорого. Плюс в чат, да. Поэтому все, я ухожу. Так, столь, мне нужно еще кочу сделать. Нужно еще... Нужно сделать вот... Так, я ухожу. Не смейте идти а? по моему пути, ясно? Да, нет, так, стой. Теперь... туда что... нужно... Это... У тебя осталось все это? Да, да, здравствуйте, здравствуйте Подождите, я, я не могу найти свою а, базу. А? Да, да. Вот я копался, а. потом. А. Так, я ничего понять не могу, где моя база. думаешь? А, а Вот моя база, все. Так. Так. так. Убегаем застрелим. А ты Ну Шум. ты прям самое ценное туда складываешь. Капец, вы вся ума так, стоп, а где моя база? Да а, вот. все, Или... все, Нет, все. все, теперь внизу. смотри, теперь смотри. Я так все. Оп, оп. Так, а -а -а -а. ой ё Нет... это... тяги подкрадули. Да, Тихо, так, это снова вы, идите отсюда. Я, ой -ой. короче, начну, сделаю опасный шаг для себя, но большой шаг для человечества. Так, я, не... я потерялся в пещерах, теперь не могу найти свою базу. Так, Гарина, я пошел копаться с стрелям. Будь на базе все время. Гарена, пожалуйста, смотри в оба. Ой, мужик, я быстро. Даня, дай мне один гем. Понимаю, он. на. На, бери. Ты что ты там понимаешь? Я понимаю. Мне что-то не нравится. Мне не нравится что Гарена! Я вешу, я, вешу только, я вешу только две базы, а, а все остальные не бедроки. Олег, вот чё? Вот что. А Гарина, не иди сюда. Гарина, вали. Гарина! Иди, вернись назад. А, вы Костя нашли, да? Нет. А мы сделали? Привет, <сохранить> Костя. <смех> Получи по губе. Но Ладно, щас... давайте перемирие, так уж... <смех> <comes>. <смех> Так, о, давай, давай, давай, пример. Пожалуйста, будем. А кто Я не агро, чтобы с Кости дрался. Гарина, я Костя нашел, о только чё, что. А чем мы все в одном месте забав? Я не знаю. Ну понимаешь, я ли? такой иду, Нет. и я слышу то, что кто-то подо мной копается и подо мной этот появляется. Как называется? Мне видим Там Костя. Мы не нужны ви... эту А не Костя понял, ну у меня меч сильнее, походу. Да. У меня меч в Поэтому я и ушел. Так, это чья? Это... Ой, извините, это ваша база. Так, где моя база? У кого база камнем застроена? А, это вы на мою нашли, наверное? Не знаю. Мы же мирные жители. Я от нее уйду, не сломаю ничего. Просто Ну, можешь умереть потому Люди, Фикс Фикс написал, Люди, послушайте, пожалуйста, Фикс Фикс в чате У Костя там какой-то написал, написал, то, что не может микрофон включить. Наверное, на канале а он, он с Алексом сидит. Подождите, я сейчас на а? О, за... Привет, свою базу стою. с Погоди, у тебя чем застроена этот? сидит. Привет, Костя. Ну. Я ухожу а отсюда, я ухожу. Так, свалила отсюда. Мы мирные жители, мы просто раз. мирные жители, да. Просто, просто развиваем. Теперь я, я знаю, где находится база Коси. Коси 100% находится моя база. Нет. Я знаю, где ваши все базы. Род, род, род да, род, род я там, возможно. Род, просто как я как строительный. Копающий. Вот, Олег, ты что-то там из мурута бываешь? Да. Олег сказал, не копайте туннелями. Тот самый он, который сделал туннель к своей базе. Я сказал потом, короче, здесь выхода обходительства, обстоятельства поменялись, теперь можно туннелями копать. Это говорилось, то, что копать пока в самом начале туннелями плохой вариант. А потом, когда ты уже нормально сильный, можешь. А что ты там по туннелям моим ходишь, а? Константин. Так, вали отсюда. Откуда ты знаешь, что, что он по туннелям ходишь? Ну зачем спрашивать то, что он туннель прокопал, он только знает, что ты туннель посвятил. Ну, да, а тебе скажи Не, возможно он реально да, попал. в туннель, а ты не знаешь об этом Он говорит про меня, не отойди Олег, иди, пожалуйста, ко мне Гарена, я не знаю, где находится наша база Олег, тебе координаты скинуть? Да, они скиньте я координаты Он, да, он да, может спеллс да, мне скинуть, нет. ну типа, ну ладно ну, ну, пон. Олег, Олег, олег не страшно тут не строится <laughs> <laughs> Это я, наверное Сейчас, а сейчас Гореша. строится? А, а, где вы там э, Горена просто на базе находится. А сейчас? Боится. Боится. Сейчас нет. А Гареша в трусе написала. Кто-то Горена... строится. Лука, Лука, я себе купил на груди. бога. Гарена просто реально боится. Гарен, ты я. Привет. Ой. Ой, гори, привет. Вот, <связано> и, а ну ушел отсюда. <связано> <связано> <связано> да мы, тим мы же мир, Олег. Ага, а конечно. Что мир. А что мир, ты сюда приперся? А ну вали отсюда. Мир. Я Шо? копался вообще. -то. Ага, копался. Знаем, мы как такие люди копаются. Пошел вон. Мне у мне тебя сколько эмеральдов? Мне 21. Дай у тебя. Мне 21. Да Если что, Ой, Олег, дай мне купить одну вещь, и все, я могу идти. Да, да, конечно, пушка. Да не, серьезно, одну вещь. Так, я зачем дефолт. У вас кровать задефана. Так, вот, все, я купил. У нас. Горена, я сейчас. А дайте горе на О, чай. О, спасибо за изумруд. А, да. Он еще изумруд. Ладно, все, давайте, пока. Пока. Да я тебе отдал! Я тебе подарок дал. Ну ладно. Ты заменишь, как я тебе подарок дал? Да я офигел. Мне теперь нужен еще один стак. Так, кстати, я потерял вот это базовую okay, вот это. А, вот. Ну, пахнул, там можно Ну-ка, Гарена, срочно копай мне стак, у меня сейчас киркас крякнет. Там а -то для... меня, кстати, Ну, и Гарена, ка какая разница вообще? Ну, Кому большая. ты? Гарена ты... тупой, лука ум. Ами! Ну, лук, я риск. Я взорвался, что никого не обидит. Умные они оба, короче говоря. Stop. Все тут умные, look, look, нету look, тупых людей. ну у тебя есть там пыль? Ну, это нет. Ну, вообще, вообще, я не Ну не здесь, это Изди, не здесь. Не хватит у меня. Тихо. Давай потолок там. Кто там опыт собирает? Кто вокруг нас там крутится, а? Это вы у нас, наверное. Вы, вы на то, ты, наверное. Ага, конечно, вы... я опыт собираюсь стоя. Ой. <свят> и... Да ты идиот. Блин, <свят> знаешь, пугаешь? я понял. У ну, него убронять теперь лучше, чем наша. Проваливай, <свят> проваливай. <свят> <И> провали. <свят> Олег, <свят> можно я закуплюсь <свят> или ты уйду? Нет. Да, нет. да мне еще надо ТНТ купить. Зачем тебе ТНТ? Я сейчас вас взорву. Реально, чё, на меня. Люди аукают, да, не просто, либо я покупаю, либо война. Ясно. Ну ладно, иди, заходи, покупай. Горена, ты меня услышал? А я ломаю, слышу вообще. Смотри, блин. Так, Олег, только посмотри. А горена поставила. Я, ты у меня на мушке. У меня на мушке. И у горени. А Тнт купили. Итак, спасибо. Мне кажется, он там подорвать нас собрал. Не строи, при мне блоки понял? строи, строи, строи, да Дани ну, не а, а, ну, а просто тупо фармится и все. Ну говорю. так а что нам еще делать? Это смысл игры, в принципе. Ну, смотри, любви подумать кровати и фармиться Ну, а, ну а так а ну, мы сейчас зафармимся, а потом уже пойдем. Мы не можем сделать. Потом подумаем, может быть. У а, Дань у одного бомжатская одежда. Эмо. А у Дани бомжатская одежда. Аудани и бомжаская. У нас такой а одинаковая одежда. Нет. Кому ты врешь? А, кому, кому ты врешь? Так, Арена, копи мне броню на да, обоим. Нет, он полностью в маске, у тебя железный шлем. Тебя а железный... там броня же стоит, как почка тиранода в Ой, привет. Ой, да, о, Ладно, я пойду отсюда. Слышь, Лука? Не покуй на меня! Прячемся! Под коробку, под коробку! Где у тебя? Панцирь! Все, я использовал панцирь! Кто-то рядом со мной горел. Никто не горел, мы далеко от вас, если что. Ой, а я горел. Все, панцирь. Вы тут все ископали, это что такое? Ну-ка, пойдем на еще один Ярус туда. Как хорошо, как хорошо наблюдать, где вы находитесь. Капец. Я сейчас придеваю то, что там Тедди видит, потому что. Люди, я в следующей команде не, не хочу быть, наверное, с горешкой. Ну, горешка, потому что не. И, ну байт. Я тут, я, тут, я тут всех на еду сижу. Что такое. Не я Агрессоры! Просто... Агрессоры! Да покажите! Пожалуйста! Даня! Да. Так, все. идите, <связывайте> развивайтесь! Я использую... А, Ах ты Гарена! ты иди а, Гарена. А, так, все, я а, от вас! Да. Да. Меня сейчас да. Даня хочет убить, да успокойтесь вы! <связывайте> а, Аааа! Как оказалось! Оу <связывайте> oh, no. да, Успокойтесь! А oh. Гарена oh. oh. Я с миром! Да стойте! Да я с миром! Уговоритесь! Гарена, свали! Да, успокойтесь, Агра! Успокойся, Костя! Ну нет, собака! успокойся! Успокойся! Мы уходим, нет. все, мы уходим, ребята. <систит> Костя, это такая крыса оказывается. Да, да, Костя, давай, Койсти, пожалуйста. Но, но, а Костя, меня, пол хп, да, пол хп. А вот Какая <систит> Костя, тварь! Почему мы а здесь оказались? А, ли, ли, а ли, мы здесь как-то оказались. Людь, на медаль, которая просто наблюдает. Все из-за Кости, это все из-за Кости. Костя тварь. Лежа все, сдохнет. Все да. это вой... это это война. А вы, вы у себя слышали? на базе? Нет, мы не застапились а -а -а. на базе. Я а -а -а. сейчас ищу свою базу. У меня сейчас кирка сломается. А вам кровать не снесли Нет, нам не кровать не снесли. Я бы, наверное, заметила это. Ну или если ты кр... крысу это не сделала. Нет, я не ломал вам кровать. Конечно, фрушка наглая. Как бы. Ну с кем не бывает, Олег? Ну уничтожил. Да бывает. ты вообще тварь! Даня, вот Где наша база, Олю? Это Костина. А вещи ваши жечь? Да иди в баню в че сиди. Э? А, Олег. Не а -а -а. Кота... Так, арена. Тупые. Ломаем. Взял. Все Вы за ногу. Да, начали. Да. А что же это за смешок? Бедная вот этот эмираль. Бедная я. Бери все, что надо. Готовь. Блин. Заново все. Тихо. А Горену тоже убили? Да. Наглый. Я вам это еще припомню. Все. Больше никакой с вами дружбы. Больше никакой с вами дружбы. Я больше не буду с вами дружить. Дай мне, пожалуйста, 4 эмиральды. Я больше с вами дружить не буду. Ни с Костей, ни с Гареной. Все. Вот. Нет, гореной. Ну, не, с... не с лукой, не здание да, во время нет. этой игры. Да, Даня... они вместе да, с лукой нет. на пару Лука. на меня накидывались. Лука. Я говорю, да, я ухожу. А а я... ухожу. А а ты... Подожди. Вот а вы он, такие. Он, он вроде... Крысы. пока. Она говорит. Так, человек, сан ты вы, значит, маленький да, предатель, да. фу. Вам Нет, а... Гарена, Лука. Гарена Бомжара. Лука, Гарена. Лука, я себе новую хирку. Бог. Гарина, зачем ты с включенным микрофоном печатаешь? А. Мне тоже интересно. Твою клавиатуру слышно, как будто там Они, динозавры ходили. интересно. Где у вас тут микрофон? Гарина. Гарина ты заставлял партнер, меня, а я тебе не. Гарена, Гарена, Гарена, я тебя утоплю. Гарина, я тебя утоплю. Гарена, хватит. Я его предупреждал. Я буду славно. Я ты? снова здесь появился, извините. Да, Гарина, большое. Так, так горина, нажми, на, нажми на, по кровати ещё раз. Большое. Нажми еще раз по кровати. Я, да. я угу. снова здесь появился. Ты свою базу потерял? А подождь, Нет, не... я ищу ей базу. Это кровать заблокирована. Дей, а вы не хотите. А, Костя, Олег, вы не хотите в Тимнуть горе типа, вы? А я их куда-то просрали? Олег здесь вообще ты вы что, Олега не слышите? Так, а, ты... микрофон я микрофон, не... Я микрофон забыл дискорд заключить, каптаме. Кофта Это такое блюдо китайское. Гарена сколько изумрудов накопал? А Гарена Ноль. даже бесполезно же изумрудов От Гарена пользы же, как от этого, а от, от, этого бесполезна. Бесполезна, гарена, ты. А от Гарены пользы как от этого Я коррю... А, Лена! Иди сюда! Я коррю... На, на, на, на, на, на, на! Гарена, тут еще... на, на, на, на! А ты кто? Лука убил двоих Да боже Костя твар Какая продукция Ладно, я не буду вас убивать у меня инвентарь полный Да я тоже О, Гарена, что ты тут делаешь Кстати, переведите Гарена А только не тупые Зачем Гарена в ГМ3 переводить ну, короче, идет, идет, вот это лобби? Там старт, два пэйр, три плеер, шесть плеер. Сейчас я сейчас я перебью. Игра новая начнется какая-нибудь. А вдруг этот реально? Я знаю, мы... я не против. Ну, я очень даже против. Я буду. А я бунт. тоже. Бон, Бон ты горилла. Ну что, Луха, было бы интересно два перфекциониста э, встретиться. Перфекционист. Пер... Ну, ты, ли, <Перфицианист>. Лука любишь, mm -hmm. что когда все ровно и красиво. Я люблю вообще, когда ровно сундуке, и все красиво. Такс, гарена, у меня же так у нас потолок. Гарена, 8... нажми, миутка. Потолок... У, у, у, у нас такое такая нормальная потолок вообще, äh, вообще карста. У, у нас такое такое все нормальное, но потолок это просто. Потолок это вообще какая-то Держи, карта. У нас тут мусорка. Это капсовая пещера. Капсовая. А вот, да. вот, Лука, давай сюда мусор скидывать. Вот тут какая-то яма. Давай. О, так подождите, вы по поменяли кровать. Ого. Эй, нет, подожди. Нет, нет. нет ты послышал. Да, мне послышалось. А, подожди, нет. Она, она, она где-то. Лек нет, и Гарина, где ваша кровать? Я сам а, не знаю, нельзя. где их не кровать. А нельзя а? так где. Вообще-то можно кровать приносить плохо ролики ролики, ты там можно даже купить себе кровать если ты не знал да, там да нужно, можно. Там ну можно. значит можно переносить, а. переносить там же сказано что кровать. ее нельзя ломать даже закон сказали что кровать нельзя пока вы переносите если вас убить а. вы больше не возрождаетесь Все. да мы а, уже перенесли окей. ее ну хорошо вот. я... а, ну я если Гарина в АФК стоял в тот момент, когда мы... Гарина в АФК стояла, когда короче, он был... По, Лука... Нет, он, он отошел, боя... боже, мы же с ним вместе кашли, копались. А, вот, я вижу где кровать. Короче, Лука, давай вот тут будет ямка, куда мы будем все сбрасывать. Давай. Лука, ты даже мои вещи не подобрал, да? Я подобрал. Они там я раз... подобрал, но у меня все заполнено было. Гарина, ты почему... Горяна, ты а... Горяна, ты делаешь. Я Ой. Мне кажется, ходу допустим нашу кровать сломал уже. ну нет, он еще вашу не сломал. А, да, вашу сломал. Лука, я к ним не чайда. ты врезаешься. Дим. Ты мне подожди. ты уже сказал. Уже не получится. Да Гарена, божечки, ты кошечки, ты меня сейчас напугал. Наша кровать сломана. А, это он, кажется, вот это переносит свою или нет? Подожди. Вы где находитесь? А вот, теперь расскажи. Короче, да, вот. я только и делаю, то что порчу игру. Mm -hmm. Ну, это не подсказка. Гарри, а это нет. все из-за Гарены. А, а Гарена, без Гарена. Гарена ФК, шер. Гарена, ты а, сейчас стоял в ФК нет. на тот момент, а когда я... тебя Костю убил вместе да, с кроватью мне интересно а вот, вот вы находитесь но я не скажу где, где они находятся здравствуйте ой привет <связано> а у меня сейчас <связано> поздно. <связано> <Панцер>! <связано> вы, блядь, все, не поздно панцирь ну блин да хватит нас все портить меня ну <связано> портить ладно вы <связано> просто пишите аксанисты Гарину? я же Гарину проб... убил, нет? нет да. ты убил не на тот момент, а... когда кровать не было со мной? Да. Тихо, горяну тихо. Куда на помойку сбрасывает? Вот откопается, горяну, тихо застраивается, будет какой-то. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Тихо, помойка все застраивается. А кто то там дерется? Я это слышу. Не до горяну все, не что А Горяну сдохла. Да как Костя, ты тварь такая, что ты нас бьёшь, таргетер гребаный. Ну что, оставься так. одна команда, две команды. Ну, Костя, таргетер, все, больше я никогда не позову Костю здесь играть с нами. Таргетер, одних не трогают, а других трогают, ну всё, фу, таргетер. я сейчас использую танцы, тварь. Костя, таргетер, все, <смех> больше никогда <смех> я его не позову. <смех> я, я скажу, стоп, твоя Костя ушел, Костя я скажу, стом, твоя сила теперь... Буду теперь полить Костю. Нет, не буду Олег, так нечестно. Костя, так, кула... на своей базе. Вообще. Я Можете знаю. расслабиться, люди. <смех> oh, no. А, или а на сына. своей, oh, yeah. ладно. <смех> <смех> это очень хорошо <лучшая> его база. <смех> Костя не уверен, строится. Люди, меня кто-то <смех> <я> в три Это капец, это капец. Не знаю, Люди. Вернись в гейм-три его. Это капец, да Костя один из всех вынес. Пожалуйста. Всё. Шалтай-болтай, всю серию в тихооря вытащил. Даня, Даня, иди помогай. Даня, Даня, Даня, Даня, что делал Он стоит, смеется. Я не могу. Вперед, Лука, Даня, вперед, вы вынесите кости. Очень вперед. Да, да, в Так, все, люди, мы проиграли, кровать сломали. Нет, надо убить. Вас нужно убить. А да, ну сейчас мы кучу. Да погибли. да да да. А надо его окрывать, чтобы выиграть. Понимаешь, мозгами надо думать. В атаку. Два хэт против Адама, Кто же выиграл? Кто же выиграл? Точно не мы. Я думаю, что это точно мы. Ой я! Ура! Один, один, два. Кто выиграет? Лука, Костя или Костя? Да. Лука! лука, лука. Эй, да. тебе да. у Костя же потом это отомстит за это! Да! За то, что ты задолку! пытается! Да. Девочки, <звучит> я сдох. О, oh no, oh no. oh, нет, о, нет! О, нет, ты с ним и кровать сломалась, я с ним и кровать. Да. <звучит> да, да, да, да. <свучит> На этом будет <is> <свучит> заканчиваться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. <свучит> всем пока-пока. <свучит>